Друзья, сегодня у нас, как обычно, понедельник, 19 февраля. С вами я, Ирина Пальмина. Поставьте, пожалуйста, в чате от 1 до 10, как меня слышно. Я очень люблю ставить перед вебинарами те ролики, которые мне понравились. И те люди, которые заходят чуть раньше, до начала вебинара, успевают посмотреть и зарядиться какой-то энергией, получить инсайды от тех людей, которые знают, что они говорят. Сегодняшний вебинар я хочу провести в ключе, Значит, первая часть у нас, как обычно, я немножко расскажу про деньги и про криптовалюту, во второй части я хочу рассказать о маркетинговом плане, на котором мы зарабатываем, и в третьей части мы поговорим о дупликации и о целях, потому что это очень-очень важно. Да, скину Евгений. Ребят, все вопросы, пожалуйста, пишите наверху, есть кнопочка «Вопросы», потому что в чате они затеряются. В конце вебинара я на все отвечу, и кому нужны будут таблицы, ролики и так далее, находите меня в Телеграме или в Скайпе. Я Ирина Пальмина, я везде Ирина Пальмина, то есть так меня зовут на самом деле, мне нечего скрывать от людей. И, соответственно, начинаем наш вебинар. А, вот, значит, ну, как говорится, да, если хочешь ворочить миллионами, не иди в MLM. MLM это прямые продажи, это мультилевел маркетинг, это школа жизни, и в MLM люди зарабатывают очень много денег. Но если хочешь ворочить миллионами, не иди в MLM, лучше устройся грузчиком на монетный двор. Это шутка. А рассмотрим честные варианты заработка в сети. Это действительно MLM, это прямые продажи. Это товарный MLM, когда люди продают какой-то нужный людям товар. От потребителя, вернее, от дистрибьютора к потребителю, из рук в руки. Это партнерские MLM, это какие-то рекламные сайты, где нужно вводить капчу или просматривать ролики. Это майнинги. Я не говорю о хайпах, о пирамидах. Я в таких темах не работаю и вам не советую. Дело в том, что сейчас создан цифровой рынок. И э, до тех пор, пока он был маленьким и незаметным, на него практически не обращали внимания. Но сейчас криптовалюта у всех на слуху. Законодательная база для регулирования крипты во многих странах еще нет. И отсюда берется ажиотаж в банковской сфере, которые пока на этом ничего не зарабатывают. И руководство государств, которые не получают налоги от сделок в криптовалюте, и пока еще они не знают, что с данным явлением делать. А там, где что-то непонятно и на этом можно зарабатывать, появляются сразу спекулянты и мошенники. И я вас призываю к тому, что будьте бдительны, не ведитесь на халяву, на волшебные кнопки бабло в интернете не существует, существует MLM-система и работа четко по ней. Часто бывает такое, что организовываются финансовые пирамиды, всякие легенды, там мокрые печати и так далее. А люди, не разобравшись, вкладывают последние сбережения, чтобы быстро разбогатеть. Но, однако, все основательно теряют. И, кроме того, они еще теряют свою репутацию, потому что в любом бизнесе деньги приходят от людей. И даже когда говорят, что делать ничего не нужно, приглашать можно не приглашать, на самом деле и в хайпах, и в пирамидах на новые деньги приходят только от людей но к сожалению вот эти истории одних людей они не всегда других учат и так было всегда ну вот смотрите, что можем делать мы, чтобы зарабатывать по-честному. Курс криптовалюты, как и доллара, определяется на рынке за счет баланса спроса и предложения. И никто абсолютно точно не знает, что будет с рынком криптовалют дальше. На самом деле сейчас пока весь криптовалютный рынок, несмотря на его там, отскоки обратно, он все равно растет. Он растет верно и неизбежно. И никто не знает, когда настанет крах доллара и когда лопнет очередной мыльный пузырь в финансовой сфере. Это уже было в истории не один раз. Например, в 2008 году это случилось последний раз на нашей памяти. А что такое блокчейн? Это крутая технология, которая уже сейчас начинает делать жизнь людей более комфортной. И вот Павел Дуров, создатель ВКонтакте и Телеграм, он тоже разрабатывает сейчас свой блокчейн и планирует запустить свою монету, однако в последнее время в сети тоже появляется фейковый сайт, обратите внимание, там даже курсы криптовалют не соответствуют действительности, однако все опять кинулись туда, начинают приглашать туда, я думаю, что этот сайт слепили школьники на коленке и к дуру он не имеет никакого отношения, будьте внимательны, будьте бдительны. Криптовалюта – это точно не средство быстрого обогащения для масс. А потерять деньги много ума не надо. А вот разобраться, как это работает, нужно как можно быстрее, потому что это уже не будущее даже, это настоящее, это уже есть. Есть уже люди, которые на этом сделали состояние. И каким образом мы можем делать на этом состоянии, в первую очередь мы должны разбираться в теме. И вот я хочу вам рассказать немножко о, значит, об обеспеченности биткоина. Я объясню, да, сам понятие обеспеченности оно возникло во время перехода от золота к банковским кредитным билетам которые подтверждали права на владение определенным количеством золота или серебра а государство никакого отношения к этому тогда не имели и такие банковские билеты они фактически представляли собой гарантийные расписки на то что раньше было деньгами то есть на золото и серебро а затем наступила эпоха разных полуметаллических стандартов и вошла в моду обеспеченность денег, когда деньгами уже сами эти бумажки стали, в общем-то, считаться, а не золото. а золото было обменять все труднее и труднее. И современное понятие обеспеченности, оно является, по сути, следствием мошенничества и пропаганд, пропаганды псевдоэкономических знаний со стороны государства. То есть государство на себя взяло эту функцию и подгребло все под себя. А что это на самом деле? Это просто резаная бумага, и это не мешает ей играть роль денег и не очень хороших денег. То есть сама идея обеспеченности, она применима лишь к конкретному историческому этапу и отражает лишь тот факт, что когда-то эти банковские расписки обменивались на деньги, на золото и серебро и были им обеспечены. И на вопрос, а чем же обеспечено золото? У вопрошателей обеспеченности... Нет ответа. И тут необходимо задуматься, а по какой причине золото и серебро в свое время стали деньгами. Ответ очень прост. Золото и серебро стали деньгами благодаря их свойствам, которые обеспечивают их удобство в качестве денег. Это монеты всегда выглядят одинаково, их легко распознать, и каждая единица денег должна быть такая же, как любая другая единица денег. Делимость. Хорошие деньги могут конвертироваться в большие или меньшие суммы без снижение своей стоимости, надежность, хорошие деньги не должны разрушаться в вашем кармане или испаряться когда вы от них отвернули свой взгляд. И удобство. Хорошие деньги вмещают на большую стоимость в маленьком объеме. Их легко можно носить с собой. Внутренняя ценность. Хорошие деньги ⁇ это то, что люди хотят и могут использовать. И быстрые платежи. Денежные переводы без посредников, третьих лиц в любую точку на планете, любому человеку. И попробуйте быстро перевести золото в другую страну, на другой континент, и при этом в любом количестве. Могут ли эти свойства быть у цифровых денег, у криптовалют? Именно всеми этими перечисленными свойствами и обладают цифровые деньги. То есть они являются удобными и хорошими деньгами. А еще добавьте анонимность, децентрализацию, ограниченный выпуск многих монет и так далее. И обладают ли этими свойствами государственные суррогаты? Конечно, не обладают, потому что печатный станок всегда под рукой у первых лиц, причем даже не государства, а банковской сферы. А государства даже зачастую не могут на это влиять. Вот мне очень нравится этот слайд, поэтому я его показываю на своих вебинарах уже не первый раз, потому что это убойный аргумент для тех кандидатов, которые о криптовалюте не знают в принципе, и которые не понимают, что за доллары, уже за рубли и так далее, что они подвержены гипер, даже инфляции, и что можно уже на одну определенную банкноту купить товары все меньше и меньше. Тогда как биткоин и другие цифровые коины, альтернативные коины, коин это значит монета по-английски, а наоборот, они растут в цене, и за одну монету можно купить все больше и больше. И вот взгляд на, скажем, биткоин в разных странах. Да? В Японии это первая передовая страна, которая ввела биткоин к законным платежным средством. И там можно совершать покупку на биткоины в огромном количестве магазинов. Их больше, чем 250-260 тысяч. Евросоюз не облагает биткоин НДС. В США биткоин считается виртуальной валютой. В Великобритании даже зарплату выплачивают биткоин. В Швейцарии биткоин рассматривается как иностранная валюта и принимается на хранение в банке. В Сингапуре при обмене биткоин на реальные товароуслуги взымается налог на товары услуги. В Балкарии биткоин тоже облагается налогом. В Норвегии биткоин признан биржевым активом. В Германии биткоин подходит. Под, под определение частные деньги. А в Австрии даже работает биткоин-банк. В Китае биткоином могут пользоваться физические лица, в Хорватии биткоин также используется легально, а в России тоже многие автосалоны, рестораны, кафе, такси, места, которые продают какие-то предметы роскоши или недвижимости, начинают активно внедрять биткоин. Я не хочу долго на этом останавливаться, потому что на предыдущих вебинарах я уже об этом говорила, и кому интересно, могут посмотреть вебинары в записи на моем YouTube-канале в плейлист «Степиум». В Украине за биткоин продаются автомобили и недвижимость, и биткоином можно заплатить в некоторых магазинах, кафе, гостиницах, салонах красоты, такси и так далее. Биткоин – это была первая а, криптовалюта, первые цифровые деньги, он явился первопроходцем. Как платежное средство биткоин начал выступать еще в 2010 году. Есть такая смешная история про две пиццы, когда программист хотел кушать и 10 тысяч биткоинов заплатил за две пиццы и колу. Конечно, есть если бы он знал, сколько будет стоить биткоин, наверное, он не повторил бы этот подвиг. Ну и неизвестно, стал бы биткоин платежным средством. Наверное, стал бы только чуть позже. И популярность биткоина по всему миру продолжает расти. И игнорировать его присутствие в современной жизни уже не получается. Несмотря на то, что многие люди говорят, я не знаю, что такое ваш этот биткоин. Я вот знаю рубль, я вот знаю доллар, я знаю евро. Ну, однако, всем, я думаю, придется узнать, потому что когда-то мы и электронными деньгами, то есть карточками, тоже не пользовались. И вот э, портал HowMatch.net собрал данные по текущему правовому статусу биткоина в 246 странах мира. А биткоин легализован или не подпадает под действие закона в 100 странах, то есть это 40% мира, используется с ограничениями в 3% мира, нелегализованный, даже запрещен в 4% стран мира, нет информации по его статусу в 130, странах мира. То есть это 53% всего мирового сообщества. И я напоминаю, что в Беларуси закон о криптовалютах принят, вступает в действие 28 марта этого года. А в России закон о регулировании криптовалют будет разработан к лету, скорее всего, к, к августу 2018 года, и опять же регуляторы они до сих пор э, их кидают из страны в сторону. То запрещать не пущать, то а наоборот легализовать, то есть они пока еще не знают, что делать с таким явлением. А, и вот сегодня, кроме биткоина, криптовалют великое множество. Их больше уже, чем полторы тысячи номинований. Но рынок этот достаточно новый, и когда появилась возможность, предзапуска монет, это называется ICO, ICO. Э этой возможностью начали пользоваться, ну, я не знаю, все подряд, на свою идею, собирая финансирование. И иногда за идеей, кроме самой идеи, ничего не стоит. Потому что каждая монета, она должна иметь за собой реальные технологии. Ну, естественно, поскольку люди начали терять деньги на этих ICO, регуляторы стали более строго к ним относиться, ну, наверное, это даже хорошо потому что лепили всякие коины, Путин коин и прочие, лепили чуть ли не школьники на коленке. И вот сейчас вот технологии, например, монеты Ethereum, эфир, да, несет за собой, воплощает в жизнь реальные механизмы, которые продвигают технический прогресс и упрощают, и удешевляют многие процессы а, финансовой, банковской, а, политической даже, как выборы деятельности и многие технологические процессы. На блокчейн-саммите в Вашингтоне в 2015 году Виталик Бутырин – это лицо Этериума Трехлетний тогда еще программист из проекта Ethereum объяснил, что в умном контракте валюта переводит в программу, которая следит за соблюдением заложенного набора условий. И в определенный момент эта программа, она подтверждает выполнение условий, с одной стороны и с другой стороны, автоматически определяет, должен ли указанный актив, то есть цифровые деньги, перейти к одному из участников сделки или немедленно вернуться к первому участнику, если условия какой-то страной не соблюдены. И все это время код вот этот вот, его называют хэш, вот этого перевода, хэш транзакции, это длинная буквенно-цифровая комбинация, он хранится и дублируется в общем, доступном для всех децентрализованном реестре. Что это значит? Это значит, что все участники Этериум-сообщества могут увидеть эту операцию, но они не знают от кого кому, потому что это анонимно. Однако это обеспечивает надежность, не позволяет не позволяет ни одной из сторон изменять условия соглашения. Биткоин был точкой, с которой все началось. Он оказался не просто системой денежных переводов, он показал миру новый способ организации сети, где гарантии завязаны не на посредников и соглашения между пользователями, а на голую математику. И так мир узнал про блокчейн, неизменяемый список с математической гарантией того, что никто не сможет подделать, изменить или удалить записанные в нем данные. А эфириум взял идею блокчейна за основу и применил для решения более широкого класса задач гарантировать не только обоснованность этих денежных переводов, но и вообще любых условий и сделок, и даже автоматизировать создание таких условий. Вот это, наверное, явилось для а, криптосообщества наиболее интересным, поэтому на базе Ethereum появляются дополнительные монеты, дополнительные технологии, которые двигают технический прогресс. И теперь мы переходим к тому, чем занимаемся мы. Поставьте, пожалуйста, в чате единички. Если сегодня у нас присутствуют люди-новички, или которые еще не знакомы с нашим бизнесом, или которые только недавно стартовали. Потому что я буду понимать, стоит ли нам а, разбирать детально наш маркетинговый план. А, приветствую Юрий, Малинура. Очень приятно, ребят. Еще есть новички у нас сегодня. Вообще, на самом деле, на вебинары стоит приглашать своих кандидатов, потому что именно на вебинарах люди интерактивно участвуют, и они могут задать вопросы, если им что-то непонятно. И спикер, он может им на все вопросы ответить, потому что мы в этой системе уже разобрались, мы с этим работаем. Катерина тоже вас приветствует. Приветствую. Ребята, очень приятно. Но, ну, В общем, на маркетинге я тоже остановлюсь. Дело в том, что э, появилась система, да, в интернете много, на самом деле, различных проектов, но легче всего зарабатывать на тренде, то есть на пике интереса. Проще всего зарабатывать. И сегодня какие самые актуальные направления? Первое – это работать на себя. Второе ⁇ это продвигать бизнес в интернете, потому что известное выражение ⁇ если в 21 веке тебя нет в интернете, то у тебя нет бизнеса ⁇ Третье – это, естественно, криптовалюта, это безусловный тренд. Кроудфандинг, то есть это э, партнерская помощь и система P2P от партнера к партнеру. И вот 29 июля 2017 года, объединив в себе все эти тренды, запустилась бета-версия международной многофункциональной маркетинговой системы Stepium. Степиум это инструмент для командообразования и дупликации с очень высокой доходностью. Взаиморасчеты в системе производятся в криптовалюте эфир, и за 6 месяцев работы, уже 7 месяц поработаем, скоро 7 месяцев будет, команда программистов внесла э, вообще колоссальное улучшение. Инструмент работает в полноценном режиме, у нас 12 языков, у нас запустилась Академия Бизнеса. Кто в своих кабинетах не видел, посмотрите, ролик там профессиональный. Профессиональным спикером очень качественно сделан, правда он на английском языке, но там есть русские субтитры. И нашим партнерам есть тоже чем похвастаться в плане своих результатов. Этериум это вторая по капитализации криптовалюты после биткоина, то есть вторая главная валюта. Но однако она растет в цене гораздо быстрее, чем биткоин, несмотря на то, что появилась относительно недавно. И она обогнала другие коины, то есть после биткоина был лайткоин, потом появились там ред-коин, редкоин, блэккоин и так далее, и так далее. А эфириум взлетел просто как ракета, и еще в прошлом году он начал свой рост и за этот год он вырос в 100 раз сейчас немножко он откатился до примерно 1000 долларов за монету но однако но ну, почти год назад биткоин стоил столько же а сейчас биткоин торгуется около 10 тысяч долларов за монету это сегодняшние уже а, цифры а Биткоин уже достигал цели в двадцать тысяч долларов за монету и, скорее всего, что тоже продолжит свой рост, но может быть уже не так быстро, то есть не в десять раз за год, а у эфириума есть все предпосылки для того, чтобы обогнать и биткоин тоже. Колебания в курсе, конечно, как у любой криптовалюты, они зависят от различных новостей. Я хочу вам сказать, что есть уже профессиональные негативщики, которые специально нагнетают какие-то непроверенные слухи, какие-то неадекватные там новости, и, естественно, весь, все криптовалютное сообщество, оно очень живо реагирует на любую отрицательную и на любую положительную новость. И по Поэтому колебания курса у Ethereum тоже, как у любой криптовалюты, бывают, но они не критичны, потому что вот я хочу сказать, вот это значит у нас проект Stepium, партнерская площадка, вот этот инструмент, когда я стартовала 7 почти месяцев назад, 6,5, Ethereum стоил 184 доллара, сейчас он стоит 1000 долларов. И он уже доходил по стоимости до 1400 долларов. И по всем прогнозам Этериум действительно в 2018 году, этот год пройдет под знаком Этериума. Поэтому нам зарабатывать эту валюту очень выгодно. А биткоин мы зарабатываем также на площадке партнерской Биткоинстеп. Там маркетинги идентичные. Вот. И популярность Ethereum в мире – это залог растущего спроса на эту криптовалюту в среде инвесторов и разработчиков особенно. Как я уже сказала, на базе технологии Ethereum разрабатываются и появляются и другие монеты. Степиум ⁇ это многофункциональный инструмент, который вместил в себя все эти трендовые направления. Партнерская площадка с обучением, академии бизнеса, элементами сетевого маркетинга и краудфандинга и комбинирующий в себя два самых прогрессивных маркетинговых планов. Бинарный, матрично-бинарный – это не матрица и не бинар в классическом понимании, потому что маркетинг измененный, и он гораздо выгоднее, чем э, аналогичные э, маркетинги по виду похожие в матрице или в бинаре. И плюс классический линейный что обеспечивает еще более высокую доходность и даже больше, чем от заполнения матрично-бинарных столов. Расчетная единица площадки – Продолжение также у нас есть собственное майнинговое оборудование, которое было закуплено уже на заработанные в партнерстве деньги, и э, в которое мы можем также инвестировать и стать еще и пассивными инвесторами на данной площадке. И об этом обо всем я расскажу чуть-чуть попозже. Значит, вот перейдем, да, вот расчет на единицы Ethereum. Это вторая по популярности криптовалюта, и здесь присутствует инвестиционный компонент, как я уже сказала, из-за того, что сама по себе монета растет в цене. Скажем, бы я в долларах но доллар он и в африке доллар то есть доллар наоборот подвержен инфляции если бы я заработал там тысячу долларов, она тысячи долларов бы и осталась. А если я зарабатываю а, тысячу долларов в пересчете на Этериум, то эфир растет и растут мои деньги в отношении к рублям или к долларам. И это очень здорово. И здесь есть доступный вход, эта площадка, она доступна абсолютно для любого человека. То есть она социальная. Здесь могут работать как старшие школьники, студенты, мама в декрете, пенсионеры, потому что старт очень небольшой и может себе позволить, стартовать абсолютно любой человек, а доходность очень-очень высокая. Из третьего бинара здесь начинаются автоапгрейды, автопереходы, что также очень нравится многим участникам. И также, начиная уже с пятой ступеньки нашей карьерной лестницы, степиум, степ по-английски значит шаг, то есть у нас вся карьерная лестница состоит из 12 ступенек, здесь можно уже участвовать в майнинге и зарабатывать здесь уже и пассивный доход. Доходность в среднем от инвестиций в майнинг, она где-то от 3, скорее, процентов в месяц. Начисление, майнится несколько монет, то есть оборудование реальное, оно имеет место быть, все оно перечислено. Кнопочка у нас в кабинете майнинг, и там можно увидеть фотографии этого оборудования. Скорости появится все-таки в разработке у нас пока раздел «Прямая трансляция», но скоро обещали, вот недавно у нас был лидерский совет, Виталий Коновалов, автор маркетинга данного, он присутствовал на этом Совете. И он сказал, что выложит и фотографию там с Виталием, допустим, на фоне этого оборудования, поскольку его все знают, да, и а, Виталий мы знаем все в лицо. А, и а, будет еще и прямая трансляция. Майнится несколько монет: лайткоин, дэшкоин, биткоин, кэш, биткоин, эфир, эфир классик, но нам начисляют в эфириумах. То есть нам конвертируют в эфиры. И там можно покупать разные пакеты, и в зависимости от объема пакета, там предусмотрена скидка, максимальная скидка 40%. И также очень выгодно и интересно то, что там есть партнерская программа, которая 6 уровней. Покупали вы мощности эти, да, как бы как акции, или не покупали, но если партнеры в вашей уже структуре под вами, они в майнинг инвестируют, вы будете получать отдельно до 1% в зависимости от реферального уровня, от их дохода. И это тоже очень выгодный момент, потому что, ну, я знаю много людей, которые на майнинге зарабатывают, и майнинг – это тоже хорошо. Это тоже очень-очень здорово. Обратите внимание, сегодня у меня присутствует значок марафонца в правом верхнем углу слайда, потому что, как бы, я считаю, что наша работа, она… мы бежим марафон. Мы начинаем со старта и бежим к 12 ступеньке, продвигаясь по карьерной лесенке все выше и выше, и в результате мы зарабатываем все больше и больше и больше. На первом этапе, на первом бинарном столе с первого контракта мы зарабатываем небольшие достаточно деньги, хотя уже очень привлекательные. На этом слайде расположен, в принципе, весь маркетинговый план «Степиум». Однако стоит обратить на него внимание и разобрать его подробнее. Вот здесь 12 ступенек. То есть начинается с первого контракта, первый линейный контракт. Это значит, что все нами приглашенные люди, они, мы являемся для них продавцом контракта номер один. Этот контракт и для нас стоил 0.01 эфир, то есть 1 сотый эфира. И для них тоже, и каждый приглашенный нами человек, он процентов оплачивает нам. И также мы занимаем место в бинарном, в первом бинарном столе. Мы тратим 5 сотых эфира и зарабатываем мы здесь нижнего уровня Первый бинарный стол, он коротенький, он состоит всего из 14 участников и на нижнем уровне 8 участников. Вот с этих 8 человек мы денежки получаем. То есть это наша команда. И по сути дела, дальше уже двигаясь по карьерной, по карьерной лесенке, мы начинаем зарабатывать с каждого реферального уровня и плюс еще с бинарных столов. Чем больше мест мы занимаем, ну, в смысле, чем быстрее мы занимаем места в бинарных столах, тем быстрее мы начинаем получать доход, растущий еще и оттуда. То есть, если с первого бинарного стола мы зарабатываем по 0.05 эфира с восьми нижних участников, причем одна оплата у нас уйдет на реинвест. А, то со второго стола мы уже будем зарабатывать по 0,15 эфиров, с третьего стола мы будем зарабатывать по одному эфиру, и там уже начинается а, действительно, мы можем инвестировать еще и в майнинг заработанные деньги, плюс получать пассивный доход. Это мелочи приятно, хотя я бы не сказала, что это такая уж мелочь. Вот, потом в четвертом столе мы уже будем получать по три эфира с нижней линии, а там на минуточку уже на нижней линии шестнадцать участников, на втором бинарном Стали тоже 16 участников, то есть нашими будут являться 15 выплат. На пятом тоже 16 участников, и там мы будем уже зарабатывать совсем большие деньги. По 15 эфиров только с бинарного стола, не говоря о линейном контракте. Я сейчас на этом долго не останавливаюсь, потому что я хочу разобрать это поподробнее. То есть у нас в маркетинге есть записи и короткие, и длинные, всякие разные. И вот смотрите, вот таким вот образом выглядит вся карьерная лесенка. Мы чередуем первый линейный контракт, первый бинарный стол. Второй линейный контракт, второй бинарный. Стол, Третий линейный контракт, третий бинарный стол и так далее. До шестого линейного контракта и до шестого стола. Что это значит? Все люди, которых мы приглашаем, они у нас в первой линии. Вот они у нас покупают первый линейный контракт. Все люди, которых приглашают они, они во второй линии, и мы для них являемся продавцами второго линейного контракта, за, уже в пять раз дороже, то есть за 0,05 эфира. Все люди, которых они приглашают, они для нас партнеры третьей линии, третьего уровня, третьего яруса, как угодно назовите, троюродные рефералы, скажем так, и для них мы уже являемся продавцами третьего линейного контракта, когда они двигаются по этой карьерной лесенке, и он... Будет нам приносить 0,25 эфира. Допустим, если у вас в первой линии 2 человека, то вы зарабатываете 0,02. Они, если по 2 человека пригласили, то уже со второй реферальной линии вы заработаете 0,2, потому что там будет 4 человека. С третьей линии вы уже можете заработать там, с 8 человек по 0,25. С четвертой линии, там, скажем, 16 человек по 0,5 эфира. А уже на пятой и шестой там начинается самый смак, там начинается самое интересное, потому что цены там уже совсем взрослые, и там уже мы можем зарабатывать совершенно колоссальные деньги. И вот так мы переходим, то есть мы не переходим из стола в стол, как это делается в матрицах, мы занимаем места во всех бинарных столах поэтапно, и это очень важно. Вот я сейчас я перейду к следующему слайду, как у нас выглядит бинарно-матричная площадка. Вот смотрите, вот на данной бинарной матричной площадке, на нижней линии, которую вот выделено здесь 8 участников. Цифра 8 обведена желтым цветом. Что это значит? Вы занимаете место наверху бинарно-матричной, вот это еще пока первая площадка, вы заплатили 0.05 эфира, и когда у вас внизу, а эта матричка, она со коротенькая когда у вас в нижнем ряду появляются партнеры с каждого из них вы зарабатываете сто процентов по пять сотых эфира но когда появляется восьмой человек сейчас попытаюсь прессовать а, вот смотрите да то есть вы получаете от этого, вы получаете от этого, от этого и так далее. А если бы это был бинар, вы бы получали только в том случае, если у вас заполняются два плеча, две команды равномерно. Но когда у вас появляется восьмой человек, деньги сначала приходят к вам, и тут же они моментально уходят тому человеку, которого вы сами точно так же, как вот эта восьмерочка, стоите в нижнем ряду. То есть и так будет происходить постоянно. Допустим, вот человек под цифрой 2 – это ваш очень активный партнер. У него таким же образом заполняется его бинарно-матричный стол, и когда у него появляется восьмой человек, Деньги поступили к нему и тут же опять перешли к вам. То есть вы с него получаете вторую выплату. И если допустить, что у него команда вся очень активная, заполняется следующий ряд, то есть у него все 8 партнеров заполнили свои бинары, и он опять от них получает восьмую выплату, она опять приходит к нему и опять идет к вам. То есть здесь бинарно-матричный стол, он глобальный, и вы будете постоянно получать выплаты с мером роста глубины, а заплатили вы из своего кармана когда-то всего 0.05 эфира. Сейчас я здесь сотру. Так, и вот смотрите, а второй, вот у нас первая и третья площадка, они короткие, то есть они состоят из 14 участников. Верхний вы, и потом уже вот в нижнем доходном ряду для вас, у вас 8 партнеров. Партнеры занимают здесь места раз и навсегда. Поэтому от того, как они активно будут развивать и закрывать свои вот эти столы бинарные, зависит и ваш доход тоже напрямую. Потому что чем быстрее у них закрывается, тем быстрее вы второй, третий раз получите от одного и того же партнера выплату. И следующий стол, он уже имеет вид... Так, сейчас я... А, то есть у него еще одна вот линия появляется, извиняюсь, что я криво рисую, рука дрожит, не умею я рисовать на таких э, картинках, и здесь уже у вас, вот в этом ряду, у вас вот здесь, ой, прошу прощения, у вас вот здесь 16 участников. Это значит, что вы будете во втором, в четвертом, в пятом и в шестом бинаре, 15 выплат вы получаете, а допустим, вот этот вот шестнадцатый. От него выплата точно так же приходит к вам сначала, а потом уходит к человеку, у которого вы сами стоите в четвертом вот этом ряду в бинарном матричном столе. И вы также будете здесь получать с каждого четвертого уровня с мером роста глубины. У первого партнера заполняется его вот эта вот матрица, шестнадцатую выплату он получает и направляет ее опять вам. И когда вы опять 15, матриц, 15 выплат получите, 16 опять уйдет наверх тому человеку, у которого вы сами стоите в доходном ряду. Скажите, пожалуйста, насколько вам понятно то, что я объясняю? Поставьте, пожалуйста, мне в чате, э, э, понятно или не понятно? лучше плюсики, Наташ, я-то знаю, что ты маркетинговый план знаешь, то есть если вам все понятно по маркетингу, поставьте плюсики, если непонятно, ребят, задайте вопросы, я вернусь к этому вопросу еще раз. Ну, для действующих партнеров, которые работают уже не первый день, естественно, должно быть все понятно. От новичков я вопросов пока не вижу. И вот таким образом этот маркетинг очень выгодный. И вот смотрите, допустим, если мы возьмем, к примеру, как в бинаре заполняется, да, то есть две команды, два плеча. Если у вас одна команда растет, а во второй нет никого, сколько вы зарабатываете? Вы зарабатываете ноль. А у нас вы зарабатываете вне зависимости от э, плеч, вы зарабатываете тогда, когда у вас вот здесь появляются партнеры. И очень несложно самому пригласить двоих серьезных э, людей в проект, э, вместе с ним строить команду и вместе с ним помочь ему сделать то же самое и начать зарабатывать. Я считаю, что это делается очень даже несложно, и вот этому мы тоже на наших школах мы людей обучаем. Ну, поскольку вам понятно все с бинаром, переходим дальше. По поводу майнинга хочу сказать, потом я быстренько покажу еще свой рабочий стол, свой кабинет, чтобы наглядно было понятно. Вот это слайд символизирует себестоимость добычи биткоина в разных странах. Обратите внимание, в России добыча биткоина себестоимость, то есть, это затраты на электроэнергию, на помещение, на обслуживание, на то, чтобы там была постоянная, там, может, переключать, может, какие-то видеокарты горят или еще там что-то, то есть составляет примерно 4,5 тысячи долларов. А биткоин стоит 10 тысяч долларов. То есть, э -э, даже домашним майнингом заниматься достаточно выгодно, но это очень затратно, потому что чтобы. А, а, на майнить много, нужно много вложить. А чтобы много вложить, для начала неплохо было бы эти деньги зарабатывать. И у нас с вами на площадке Stepium есть а, приятная очень возможность зарабатывать... А, не покупая оборудование, не заморачиваясь с помещением, не заморачиваясь с запчастями, не заморачиваясь с электроэнергией, не заморачиваясь там с оформлением с каким-то. Потому что у нас это оборудование уже приобретено. И оно имеет место быть. Еще раз говорю: вы можете это посмотреть. Те люди, которые уже достигли третьего линейного контракта, для них эта рубрика в нашем кабинете открыта. Доходность в среднем все-таки 3-12% в месяц, потому что если вы инвестировали один эфир, то вы будете примерно 3% в месяц получать пассивного дохода. И вот один эфир – это стоит тысячи токенов. Вот, и начисление, как я уже сказала, у нас производится в эфирах, и при такой доходности, ну, средняя окупаемость, она примерно год. Однако… А у нас есть разные пакеты, вот от одного эфира да, до 60 эфиров. Самый дорогой и выгодный пакет, конечно, за 60 эфиров, потому что здесь человек приобретает 100 тысяч токенов и получает скидку от объема пакета 40%. Соответственно, вот я когда я инвестировала в майнинг, мой пакет вот в сиреневом цвет выделен то есть я приобрела 5000 токенов это было примерно три что ли месяца назад или четыре я уже не помню и вот каждый месяц то есть я вложила четыре с половиной эфира когда они стоили 300 долларов за эфир то есть я потратила 1350 в долларах и каждый месяц я вынимаю где-то 02 соответственно вот эти 02 по курсу в 1000 долларов за эфир это уже на минуточку 200 долларов чистого пассива. Ну, как я уже сказал, мелочи приятно. А еще и партнеры, которые в моей команде есть, они тоже некоторые из них инвестировали, в майнинг я получаю еще от их дохода процент. Соответственно, вот человек, который приобрел за 60 эфиров, он получает в 20 раз больше. Во-первых, он и скидку получил, он и потратил гораздо меньше, но он имеет 4-5 тысяч чистого дохода, 4-5 тысяч долларов каждый месяц. Я считаю, что это очень выгодная инвестиция на самом деле, перспективная. Чем вкладывать в какие-то непонятные хайпы, в пирамиды, то лучше инвестировать сюда. И вот здесь, естественно, сложный процент, капитализация, вклад работает пожизненно, и проценты по майнингу, они начисляются на криптовалюту а суммируется сам процент дохода от добычи разных монет, лайткоин, дашкоин, как я уже говорила, да, переводится в эфир, и плюс растет курс эфира. Между собой пакеты не суммируются. То есть вот если я купила за 4,5 эфира пакет, и потом я куплю следующий пакет за эфир там или за 4,5, они у меня не будут складываться вместе. То есть на каждый пакет начисление будет э, ровным. Если по 4,5, да, еще зависит от того, партнеры, опять же, подо мной будут инвестировать или нет. Минимально человек может приобрести тысячу токенов, а вот и это будет стоить ему один эфир. Это вот что касается майнинга. И также здесь действительно, когда мы приобретаем эти токены, как будто мы вложились, купили какие-то акции на неограниченный срок. Они свободно обращаются внутри платформы с степим, то есть если вдруг по каким-то причинам мы передумали инвестировать в майнинг, а оборудование все-таки эти акции, они раскупаются, и скоро возникнет ажиотаж, потому что всего было 800 тысяч токенов, где-то больше 1 трети уже этих токенов оно приобретено партнерами, и когда будет раскупаться, и в дальнейшем, у нас есть люди, которые приходят уже... Из-за рубежа, то есть это люди не бедные, которые поняли выгоду от этого, которые инвестируют это тоже в майнинг. Когда возникнет ажиотаж, то есть мы сможем, если вдруг захотели не майнить, захотели не получать больше пассивного дохода, мы сможем кому-то из партнеров продать по той цене, которую, о которой договоримся, в общем-то. Вот, и вот это что касается майнинга, да, и партнерская программа, как я уже сказала, 6 уровней, то есть с первой линии вы получаете 10% от дохода партнеров, которые приобрели, со второй 5%, с третьей 4%, с четвертой 3%, с пятой 2%, с шестой 1%. И повторюсь, если даже вы не инвестировали в майнинг, но партнеры, которые в вашей ветке инвестировали, вы все равно получаете от них процент дохода. И я думаю, что это очень многим интересно. У меня три кабинета, на один кабинет я приобретала, а на два кабинета не приобретала. Однако начисление идет на все три кабинета, потому что партнеры внизу меня, они это оборудование арендовали. Теперь, значит, прежде чем мы перейдем к мечтам, давайте я все-таки покажу своим кабинетом. Я поделюсь с рабочим столом, а вы мне в чате поставите плюсики когда у вас все будет видно, потому что очень важно понимать, насколько выгоден. Поставьте, пожалуйста, в чате плюсики, если вам видно. Я у себя вижу. Ага. Я сейчас покажу просто на примере своего кабинета. Вот смотрите, когда, люди, когда мы говорим о линейном контракте, многие люди не совсем понимают ценность этого. Сейчас я включу рисовалку. Я рисую программкой джокси у меня некоторые партнеры спрашивают это вот такая вот птичка вот смотрите по линейным контрактам вот сейчас вот мы смотрим да это у меня включен третий линейный контракт и вот здесь вот у меня 71 партнер в четвертом допустим у меня там там 100 с чем-то в пятом там но ну, неважно и в шестом там 400 с лишним в первом у меня 4 я даже могу вот это вот написать здесь 4 здесь у меня 37 Здесь у меня получается 71, здесь, допустим, у меня 186, здесь у меня может быть там 300, не помню чего-то, 385 вроде, и здесь 475 что ли партнер, но я не помню точно. То есть это не важно. Важно то, что первый линейный контракт стоит, 0,01, то есть вот у меня здесь 4 человека. Это значит, что эти 4 человека у моего аккаунта приобретают по 0,01 эфира, а когда-то я сама вот 0,01 и заплатила за него. Во втором контракте у меня уже 37 человек. Когда они идут на второй уровень, они у меня приобретают по 0,05. То есть вот здесь 37 человек. Вот здесь они покупают... Вот здесь они покупают по 0,01, а у меня уже вот эти 37 человек, у моего аккаунта, они покупают за, 0, 3, за 0,05. Третий линейный контракт стоит 0,25, четвертый линейный контракт стоит 0,5, а вот здесь начинается сказка. Здесь уже 10 эфиров, и вот здесь контракт шестой стоит 50 эфиров. И вот представьте ситуацию. Здесь все время происходит маркетинг одинаковый абсолютно для всех. Вот здесь 71 человек, допустим, да? У кого-то вот отсюда они купили за 0.01, вот здесь они уже покупают за 0.05, и вот у этого аккаунта они покупают за 0.25, когда они идут в третью уже линию. Дальше, четвертый линейный контракт. Здесь уже 186 человек, то есть люди все больше и больше становятся от линии к линии, потому что партнеры тоже работают. Здесь за 0.01, здесь уже за 0.05, когда они переходят по карьерной лестнице, идут в, в третий бинар, здесь они покупают уже за 0.25 и уже у меня они приобретут по полэфира. И вот уже люди, которые у меня в пятой линии, а есть у меня уже такие партнеры, которые уже приобретали пятый линейный контракт у моего аккаунта по 10 эфиров. То есть вот такие суммы мы здесь зарабатываем. До шестого я еще сама не дошла, но вот представьте, что здесь 400 с лишним человек. Если эти люди по 50 эфиров приобретут у меня шестой линейный контракт, я для них являюсь продавцом этого контракта. И здесь плюс еще есть дополнительная фишка в маркетинге, есть сквозная позиция. То есть, если я приглашаю, вот здесь у меня не 4 партнера, допустим, а 10, за 9 человек получаю я, а за 10 человека получает тот человек, который стоит одним уровнем выше меня, то есть тот, который меня пригласил, тот аккаунт. Если вот здесь 37 человек, да, а два, там, каждые четыре человека платят мне, а за каждого пятого человека получает тот человек, который на два уровня стоит у меня, выше меня. То есть я являюсь экватором, я являюсь вот этой вот границей, каждый вот ваш аккаунт, он тоже является границей. Над вами шесть уровней рефереров, под вами шесть линий рефералов. Вы зарабатываете с рефералов и реинвесты отдаете реферерам. И точно так же происходит все в отношении вас. То есть начиная со второго контракта, вы зарабатываете каждые 4 выплаты из 5. Но то же самое видите, по отношению к вам. То есть чем у вас больше людей? Допустим, у вас активные партнеры. Они приглашают, вот в первой линии у меня есть люди, у которых больше 100 партнеров в первом реферальном ряду. Соответственно, за каждые 9 человек зарабатывает он, а за 10 я. Это моя премия за то, что я нашла такого партнера. Во втором ряду, когда есть люди тоже активные, каждые 4 выплаты получаю я, а пятую получает мой реферер второго уровня. И точно так же по отношению ко мне. То есть вот здесь тоже вы получаете за каждые 4 выплаты, и каждая пятая уходит наверх. То есть с первой линии вы десятину получаете, и отдаете десятину. И чем больше ваша активность, чем больше у вас людей именно в реферальных рядах, не в бинарных столах, а именно в реферальных рядах, тем больше вы будете получать денег. А что касается бинарных столов. Сейчас я это отменю. Так, сейчас секундочку. Вот смотрите, бинары, да? Чем выгодно э, в каждом бинарном столе занять место как можно быстрее? Да тем, что вот здесь вы начинаете зарабатывать, вот с этого нижнего ряда, опять нарисую. Здесь вы, цена 0,05. 0,05. И вы получаете неоднократно по 7 выплат. То есть 7 умножить на 0,05. 0,5 – это ваша чистая прибыль. С этого человека получаете, с этого человека получаете, с этого, с этого, с этого, с этого, с этого. А этот, допустим, уже последний, да? То есть выплата пришла сначала вам и потом ушла наверх. В вашем кабинете это отразится и тут же просквозит наверх. Это в первом и в третьем бинаре так. Чем плохо, когда человек крутится только в первом столе или во втором столе, он ограничивает свой доход. Когда он из заработанных денег мог, мог бы купить следующую ступеньку и начать еще и со следующего стола а, получать. Потому что когда у вас вот этот первый ряд заполнится, вам придется ждать следующей выплаты только тогда, когда у этого человека... Ой, так, прошу прощения, сейчас опять порисую. Следующая выплата у вас будет только тогда, когда вот у этого человека заполнится его бинар, то есть вы восьмую выплату получите опять, когда у этого человека заполнится, то есть вам нужно будет дожидаться, когда у вас заполнится следующий третий ряд, то есть не третий уже, а шестой. Потом вам надо будет ждать, когда у вас заполнится девятый ряд и так далее. А вместо того, чтобы ждать, гораздо выгоднее занять места быстрее. В более высокодоходных столах и между делом получать и с первого бинара, и с первой линейки, и со второго бинара, и со второй линейки. Здесь доход растущий. А начиная с третьего бинара, здесь вот начинается автоапгрейд. И вот на этом моменте я тоже должна остановиться, потому что вы должны это понимать. Люди, которые приходят в третий бинар, они точно так же получают выплаты вот отсюда с этого ряда. Семь выплат получают, восьмой отдают. Но при этом. Что происходит? Вот это восьмая выплата ушла, да? Что происходит? Первая выплата здесь, во-первых, цена один эфир. У вас сначала вот эти деньги, они вот здесь у вас, первую выплату вы получили, за 0,05 эфира у вас приобретается, за 0,05 вернее, за 0,05 эфира у вас приобретается четвертая линейка автоматом о том вы еще выплату получили вы еще выплату получили но пол эфира у вас останутся в заморозке до тех пор пока вы не встанете в четвертый стол и это очень выгодно, потому что э, много проектов разных, очень много мусора в интернете, люди, к сожалению, ведомые. И они склонны э, верить в сказки, склонны верить в то, что где-то существует халява, где-то существуют какие-то живые очереди. И если они встанут первыми, но делать ничего не будут, то они все равно там заработают на старте какие-то деньги. На самом деле все эти живые очереди, они очень быстро встают и зарабатывают только рифоводы. И что происходит у нас? Из-за того, что люди не убегают отсюда с деньгами, а из-за того, что у них происходят автоапгрейды, у них вот эти деньги, они у них будут заморозки. То есть для того, чтобы войти в четвертый бинарный стол, нам нужно 0,5 на линейку и нужно 3 эфира на бинар. Значит, вот здесь вот четыре фирмы заработали, из них три половиной у нас ушли на четвертый бинар. И после этого вот эти вот уже средства, они для нас разморожены, и плюс еще 0,5 эфира у нас там было в заморозке они тут же становятся нам доступными, но при этом мы зарабатываем с первого бинара, со второго бинара, мы зарабатываем с первой линейки, со второй линейки, с третьей линейки, это живые деньги, которыми мы можем вводить, выводить, там, я не знаю, продавать, мы можем их снимать, мы можем в майнинг вкладываться или там, я не знаю, пойти колбасы купить. Вот и вывод здесь происходит. Очень просто, потому что здесь привязан... У нас э, Best Change, то есть когда мы хотим деньги ввести, вот здесь вот у нас есть способы обмена. Нажимаем кнопочку, попадаем на мониторинг обменника его наверное многие знают потому что с ним работали то есть в зависимости от того какая валюта у вас есть и за какую вы покупаете эфир вы выбираете допустим что вы отдаете ну я не знаю там яндекс деньги а покупаете вы допустим эфириум и вот здесь вот у вас сразу появляется куча обменников в которых вы можете зарегистрироваться и следуя инструкции купить данную монету и вот что происходит при пополнении, да, вот пополнить. Вы выбираете либо эфир и создаете адрес эфира, либо вы пополняете биткоин, Но мало ли у вас есть биткоины на внешних кошельках, то есть здесь можно войти и за биткоины тоже. Соответственно, создаете адрес, у вас будет указан адрес и на него сразу посылаете. Дальше, как выводить? Да точно так же. То есть выводим либо на адрес кошелька эфира, Выбираете сюда его, вы можете вводить либо MyFerWallet, либо на блокчейн-инфо, потому что блокчейн-инфо является мультивалютным кошельком. Обязательно. Степень защиты, финансовый пароль. Финансовый пароль при регистрации, он приходит к вам на вашу почту, вот здесь вот, получить финансовый пароль. Рекомендую его сразу стирать. Это ваша степень защиты, либо где-то запишите в недоступном месте, чтобы злоумышленники, а вокруг больших денег всегда таких появляется очень много, а у нас деньги крутятся большие, и мошенники не спят. Для того, чтобы они не могли взломать ни вашу почту, ничего, на вашей почте рекомендую менять пароль не реже, чем раз в месяц. Не проходите по сомнительным ссылкам. Ни в коем случае не открывайте ссылки от чужих людей, какими безопасными, какими бы заманчивыми они ни казались. И тогда ваш компьютер будет в относительной безопасности, потому что все взломы происходят через электронную почту. И поэтому даже в корзине, в электронной почте никакие пароли свои не храните. Это даже не только к степиму относится, это относится к разным проектам, к разным кошелькам. И вообще я рекомендую отдельную почту для важных целей завести и нигде ее не светить нигде ее не регистрировать. Что здесь у нас еще? Как я говорила, появилась Академия Бизнеса. Вот у нас уже первый вводный урок, очень качественный ролик, просто шикарный. И вот здесь вот уже в разработке второй урок, третий, четвертый, пятый, шестой и так далее. То есть у нас платформа международная. Вот здесь вы можете посмотреть. Вот у нас языки, которые уже присутствуют на площадке. Активнее рекомендую использовать кнопочку «Уведомления». В уведомлении вам приходит, когда какие-то переводы вы делали, приходят уведомление от администрации, и также вы можете вашим личникам отправить оптом и в розницу какие-то уведомления, допустим, приглашение на вебинар. Видит это только ваша первая реферальная линия. Учитывайте этот момент. Кнопка «Лидер». Тоже рекомендую ее активно использовать, потому что здесь, вот я написала привет, приветствие для своей первой линии, поделилась теми инструментами, которыми я э, сама когда-то пользовалась или пользуюсь для того, чтобы мои партнеры могли получить с их помощью трафик. Трафик ⁇ это люди. Все люди говорят, у нас вот проблема с приглашениями, мы не хотим работать с теплым рынком, но ну, многие так делают, да, и поэтому нам нужно знать, где брать людей. Вот, пожалуйста. Инструменты и делитесь ими активнее с вашими партнерами. Здесь вы можете оформить свою промо-страницу, лендинг. То есть, когда ваш партнер получает реферальную ссылку, он уже получает продающую страницу с призывом и с короткой информацией, что такое степиум. И, может быть, вы туда прикручиваете там свой ролик, которому вы хотите поделиться. Здесь есть баннеры на английском языке и на русском. Я считаю, что реклама уже не работает, поэтому не стоит зацикливаться на рекламе. Сейчас мы еще об этом поговорим. Здесь можно зачатиться, то есть можно с какими-то партнерами создать чаты. И вот, допустим, вот я пишу человеку, здравствуйте, я там то-то, то-то, рекомендую вам сделать то-то, то-то. То есть можно зачатиться с партнерами. И здесь даже видно. Кто э, зелененький, кто красненький, то есть кто заходил, кто не заходил, кто читал, кто не читал. Здесь кнопочка «Помощь». В данной помощи вы можете, во-первых, увидеть видео коротенькие по маркетингу, как создать кошельки Ethereum. Очень удобная площадка, огромное спасибо программистам. Здесь э, ответы на вопросы на основные, здесь словарь терминов. И вот здесь кнопка «Поддержка». Иногда бывает, э, что у партнеров возникли проблемы, либо почту Google заблокировал и нужно ее поменять, либо еще там какие-то вопросы, то здесь можно отправить сообщение в поддержку. Кнопочка настройки очень тоже важная, потому что у нас еще есть телеграм бот Я рекомендую его прикрутить. Очень удобная штука, чтобы не дергать свой кабинет, не смотреть, зарегистрировался кто или нет. Вы задаете те параметры галочками, которые вам важно, чтобы вы знали об этом. И как только у вас, допустим, зарегистрировался человек, или когда вы выводите деньги, или когда вы пополняете, или какие-то общие уведомления, вы тут же получаете от Telegram-бота сообщение. телеграм Telegram удобный инструмент в том плане, что он работает и на компьютере, и на телефоне. Поэтому это очень-очень удобно. Я рекомендую. Вот, все контракты вы можете посмотреть прямо здесь, то есть вот здесь весь маркетинг расписанный, первый контракт 001, первый бинар 005, а, то есть и сколько вы с этого заработаете, чистый доход, и с учетом даже приобретения второго контракта, второго бинара, либо без учета, то есть вы все это можете здесь увидеть сами, вот, и здесь до самого конца, то есть вся карьерная лесенка. Фо вот сейчас очень-очень доступный. И я покажу вам по линейному маркетингу, да, о чем я говорила. Во-первых, во многих проектах, в матричных особенно, люди не учитывают а, вот это отсутствие линейного маркетинга. У них есть только матричные столы. И что это там значит? Либо, либо бинар, либо тринар, то есть два или три человека. За редким исключением нужно приглашать четыре человека. Вот если у нас приглашать только по два человека, вне зависимости от того, как быстро заполняются у вас бинарные столы, вы будете зарабатывать, вот с первого уровня, вот два человека пригласили в команду свою, вы строите бизнес, вы приглашаете человека строить бизнес, вы заработали 0.02 эфира, он пригласил двоих, там эти два человека, да, а идет дупликация, вы зарабатываете 0.2 эфира, они тоже по двое, то есть у вас уже два эфира доход, это только по нике, не считая бинарного стола. Уже с четвертой линии там у вас будет шестнадцать человек, вы заработаете восемь эфиров. Это колоссальные деньги. Эфир почти тысячу долларов стоит. С пятой линии вы заработаете уже 320 эфиров, ребят. Но для этого, естественно, все должны проходить карьерные ступеньки. И чем быстрее, тем лучше. В этом смысл, в общем-то, построение бизнеса. И мы учим людей строить бизнес. И уже с шестой линии самые огромные деньги – 3200 эфиров. И вот этот доход, он напрямую зависит от того, сколько у вас людей будет по линейному маркетингу. Допустим, вы не пригласили никого, и только из заработанных денег двигайтесь по бинарным столам. Курс эфира я поставила текущий, примерно 970 долларов за эфир. Вот, вы заработаете больше миллиона долларов. Но если вы хотите быстро и много, то минимум два человека а, должны приходить к вам в команду в ближайшее время. А если, допустим, у вас будет не по два, а по три, весь Именно линейный доход, он меняется в геометрической прогрессии. Он превышает вот этот бинарный. Бинарный уже по сравнению с линейным. Кажется вообще всего ничего. Я надеюсь, это понятно. Но вот это идеальная математика, и далеко не все люди повторяют. Там кто-то, наоборот, там одного человека может с трудом пригласить, кто-то 5, кто-то 10. Как я сказал, есть партнеры, которые из 100 человек могут пригласить в первую линию. Я рекомендую на самом деле не на этом зацикливаться, а на качестве, на... лучше меньше, да лучше. То есть с каждым человеком, чтобы договариваться, чтобы строить с ним свою активную команду. И вот на этой табличке, вот стартовая возможность Степиум, да, вот то есть на сегодняшний день, если учитывать, ну там еще цену обменника, да, 60 долларов стоит одно бизнес-место в Степиум. 60 долларов всего, это 3000 рублей. Это не хайпы, не пирамиды. Здесь деньги никуда не пропадают. Здесь вы приобретаете свое бизнес-место. Но вы можете стартовать с разного карьерного уровня Лестница у нас вот так вот выглядит, я уже ее показывала. То есть лично я, я заходила сразу на четвертую ступеньку. И мы очень быстро, первый бинар у нас первый же день закрылся, второй тоже быстро начал в течение недели, третий бинар у нас тоже быстро. И вот самое главное, чтобы люди понимали, что самые большие деньги, они впереди. И вот э, не стоит ограничиваться вот этими короткими закрытиями только бинарных столов. Ну, естественно, и на вас смотрит ваша команда, на вас смотрят люди, которых вы позвали. Вы двигаетесь, они двигаются, вы стоите, они засыпают. Это как в любом бизнесе. А об этом, я надеюсь, все понятно. Может быть, я говорю, у всех будет по-разному, но те люди у нас зарабатывают больше, те люди едят больше, которые больше прикладывают усилий и которые помогают своим партнерам. Так, переходим опять, возвращаемся, значит, к нашей презентации. Вот сейчас я хочу поговорить о чем, зачем записывать цели и мечты. Ну вот смотрите, есть такое, значит, я очень люблю сетевые анекдоты, я человек веселый, с чувством юмора у меня все в порядке. Приехал праведник в рай, ему показывают, как там все устроено, показывают на двухэтажный особняк и говорят, вот такой дом мог быть у тебя на земле. Ух ты, удивился праведник, показывают ему на серебристый Мерседес последней модели и говорят, вот такой автомобиль мог быть у тебя на земле. Ух ты, удивился праведник, и тут же возмущается, господи, ну почему ты мне его не дал? Бог ему отвечает, ну ты же сам заладил, Запорожец, Запорожец. А вы когда-нибудь задумывались о том, зачем нужно записывать свои мечты? Ведь мы можем держать их в голове, да? Ребят, недостаточно, мозгу не за что зацепиться. Но вот я бы сейчас хотела, чтобы вы реально это поняли. Виктор Граф на своих школах тоже говорит об этом, говорит о красивой тетрадке, то есть вот как вы обстраиваете свой бизнес, как вы к нему относитесь, так он вам и отплачивает. Когда вы прописываете свои мечты, именно прописываете, вы их переводите из рубрики мечтаний в цель. Вы обретаете четкий вектор, четкие ориентиры, и фокус, и ваш мозг начинает воспринимать это как сигнал к действию. Хорошо прописанные цели – это как карта, при помощи которой вы движетесь в конкретно заданном направлении, не сворачивая с намеченного пути. Таким образом, вы увеличиваете вашу скорость и обеспечиваете себе правильный фокус, а значит, достигаете наилучшего результата и быстрее. Второе, чтобы четко понимать, что необходимо делать, чтобы вашу цель реализовать, запишите конкретные действия и шаги, которые приведут вас к желаемому результату. Вот именно конкретизации многие просят. Но вот самое главное ведь начинать действовать. Я не зря всегда ставлю перед вебинарами, я ставлю полезные ролики для того, чтобы вот вы понимали, и там в каждом ролике, я их тщательно отбираю, есть рациональное зерно. За вас никто не осуществит то, о чем вы мечтаете, никто. Про конкретные действия я тоже скажу чуть попозже. Понимаете, вот ежедневник или тетрадка, или там лист бумаги, Ватман там это бумага, а бумага это проводник энергии. И в случае с мечтами эта энергия положительная. Когда вы пишете мысли позитивно, ваши желания начинают сбываться. И нужно визуализировать мечту. Записанная цель легче поддается визуализации. Вы ее запис записали, вы начинаете представлять. А то, что мы представляем, крутимся в голове, чаще всего приходят к нам руки. И вы об этом помните. И ни в коем случае не допускайте мысли, что ничего не получится, и мечта ваша не сбудется. Я как-то рассказывала на своем вебинаре, что вот тоже вот там с мужем, я говорю, уже спать легли, устали, там все. Я говорю, слушай, вот мы с тобой дом, дом, дом, дом, а какой у нас будет дом? И он, значит, не начал описывать, белый, двухэтажный, там туда-сюда, а где, говорит, будет жить лошадь? Вот лошадь в мои мечта, она ну никак не вписывалась. Поэтому я говорю, ну, при здесь лошадь? Но вот видите, а, и все-таки какая-то конкретика появилась. То есть где цветы, где кусты, где гора, где бассейн, где машина стоит, где котики, собачки, там, где члены вашей семьи располагаются, какая мебель у вас будет. То есть, понимаете, вот именно вот об этом надо мечтать, и тогда в вашей голове складывается картинка. Тогда мозгу есть за что зацепиться. Мозг не может воспринять на вкус то, чего он никогда не видел. А негативные мысли, они только отсрочат исполнение ваших желаний. Поэтому, друзья, пишем, пишем, еще раз пишем. Записывайте ваши желания на бумагу, или журнал желаний, или на доску желаний, ну, куда угодно. Вот даже, может быть, какие-то картинки вырезать, вот с тем, что вам понравилось. Если где-то вы в журнале вдруг увидели, вот такой дом хочу, да? Главное, дайте вселенной возможность узнать о ваших желаниях. Лидирует всегда тот, кто лучше знает, что хочет и куда идет. Я также говорил уже неоднократно на своих вебинарах. Вселенная – это стол заказов. Это стол заказов. Это как такси. Если вы садитесь в такси, таксист вас спрашивает, куда ехать, вы называете конкретный адрес, он вас везет к конкретному адресу. Да, на пути могут быть светофоры, пробки, еще там какие-то непредвиденные обстоятельства, но он вас везет по конкретно заказанному адресу. А если вы не знаете, куда ехать, вы, вы не приедете туда, куда вы хотели, потому что, ну, всегда говорят, что а, человек знает, чего он хочет, вот про успешных людей, вот про них именно так и говорят. И вот давайте еще поговорим, да, о правилах успеха. Ну, наверняка всякие эти мотивирующие картинки, лозунги, там многие видели, да. Во-первых, действительно нужно взять ответственность на себя. Вы ответственны за все, что с вами происходит. Перед вебинаром я ставила видео, в котором тоже об этом шла речь. Это вы ответственны за то, как вы сейчас живете. Это вы ответственны. Это вы что-то не сделали, это вы так мечтали записывать в настоящем, Надежда, как будто это у вас уже есть. Я имею дом такой-то, я имею то и то. Вот. Нужно перестать бояться, потому что многие люди, они боятся именно неизвестно чего. Вот они не начали делать, а боятся предложить, боятся позвонить, а вдруг не откажут. Да и ради Бога, Господи! Да, нет, следующий. Мы об этом говорим постоянно. Да, нет, следующий. Вот идет по пустыне мусульманин. Ему так захотелось халвы, что он обратился к Аллаху. О, великий, пошли мне халвы. Хорошо, отвечает Аллах, иди в мечеть и жди. Мусульманин заходит в мечеть и начинает молиться. Вдруг замечает, что в мечеть вошел другой мусульманин с подносом халвы. И чтобы не мешать ему, вот тот сел в уголочке и начал есть халву. Первый мусульманин обрадованно благодарит Аллаха и краем глаза посматривает на второго, который молча ест свою халву. Халвы становятся все меньше и меньше. И, наконец, тут берет поднос, подмышку и уходит из мечети. Первый мусульманин опять возмущенно обращается к Аллаху. «Но почему ты мне не дал халвы?» На что тут отвечает: «Но кто же знал, что ты не умеешь просить?» Тут даже, ребята, дело не в просьбе, а тут время. дело в том, что кто же знал, что мы не умеем говорить что мы не умеем рот открыть, что мы не умеем рассказать о такой шикарной возможности. И вот смотрите, нужно обязательно поставить цель, перестать бояться, ну, никто вас в интернете не ударит, надо наоборот именно идти к своей цели, а для этого вы знаете, что вам нужно совершать одни и те же простые действия. Знакомиться с людьми, коммуницировать с людьми, звонить, говорить, рассказывать, предлагать, вместе с вами построить команду, предлагать присоединиться, показывать им маркетинг. Проще всего это делается именно на вебинарах, потому что если вы пригласили людей на вебинар, здесь спикер ответит на все вопросы, на которые, может быть, у вас пока нет ответа. Может быть, у вас пока нет результата, но мы можем показать свои результаты. У нас очень удобный кабинет, и я, ну, как бы, не знаю, может быть, некоторые люди не очень хотят. Или бы, чтобы я пофамильно называла и говорила, вот у этого человек такой-то, у этого человек такой-то и так далее, и так далее. То есть, сами понимаете, нам тоже как-то не хочется на сильном виду у недоброжелательных людей оказаться и у мошенников. Поэтому, ну, как бы, ну, у нас кабинет очень удобный, и там все видно, и видно, кто сколько заработал. Можно пройтись вдоль, вверх, вниз, поперек, в чужие ветки взглянуть, все везде посмотреть. То есть, кто как работает, все абсолютно видно. Самое главное – начать действовать и контролировать, потому что я сто раз говорю, когда у вас появляются первые партнеры, для этого вы должны а, людям-то рассказать, что есть такая возможность. Многие ведь даже слыхом не слышали про стыдю. Вы обязательно должны верить в свой успех, как верю в это я и никогда не сдаваться нам нужно создавать отношения не зря говорится есть отношения есть бизнес нет отношений нет бизнеса если раньше еще года два назад не дадут соврать партнеры с которыми я знакома давно в интернете вот появляется новый кран их было мало и люди с благодарностью принимали реферальные ссылки кран по эфиру кран по там биткоину еще там что-то майнинг появляется люди принимали эти реферальные ссылки ссылки, Они их искали даже. Я там на какие-то ресурсы залазила для того, чтобы форумы какие-то работали эти вещи. Сейчас они не работают. Слишком много мошенников в сети и слишком много предложений. Человек не в состоянии разобраться в этом океане. Где преимущество выше? Совсем недавно, вот, ребят, я тоже хочу еще раз обратиться, смотрят меня эти партнеры или не смотрят. Вот бывает, что партнеры даже из параллельных веток в очередную какую-то матрицу начинают меня приглашать. Еще раз говорю, не зовите меня никуда. Я работаю в степах. Это биткоин-степ, это рич-степ, Step, это степиум. Лучше маркетингового плана, лучше возможностей в интернете еще не было. Я в интернете плотно работаю пятый год, а вообще я в MLM бизнесе, скажем так, начинала работать еще одиннадцать лет назад. Не все получалось, точно так же набивала шишки, точно так же там где-то ну, списки, звонки, приглашения, презентации. Все было абсолютно точно так же как у всех других, нигде, никогда еще не было такого шикарного инструмента, такой шикарной возможности, как степиум. Вот ну реально, даже вот сегодня со мной человек согласился, то есть сегодня тоже разговаривали, опять меня приглашают в проект, в котором 6 тысяч процентов годовых предлагают. Я им говорю, ну сами посудите, эфир дал 10 тысяч процентов за год, но мы не можем откатить обратно. То есть, если бы вернуться на год назад, я бы сейчас просто там собрала все, что есть, купила бы эфиры. И можно было бы вообще в сети кнопки не клацать, и уроки не проводить, и не работать, и уже там где-то, я не знаю, домик купить у моря у теплого. Но жить-то нам и дальше надо будет на что-то. Поэтому мы создаем сейчас для себя задел на будущее. Потом, когда у вас уже появляются деньги, пожалуйста, вы майнинг инвестиции, пожалуйста, захотите трейдингом заниматься, пожалуйста, очень многие партнеры отвлекаются на это, то есть они для себя открыли мир интернета и понеслись во все тяжкие трейдинги, хайпы, пирамиды, матрицы туда и сюда, и везде занять места, и на самом деле больше теряют, чем зарабатывают, это все уже пройдено-перепройдено. Четыре года, вот я с лишним в интернете, и только за последние полгода такая шикарная возможность, как степиум. Обалденная возможность, поэтому я рекомендую сфокусировать свое внимание именно на этом. Да? Я не думаю, что где-то еще есть более выгодный маркетинговый план, тем более с такими минимальными стартами. И вот смотрите, я тоже составляла этот план, еще вот этот лист для предыдущих мероприятий. Для того, чтобы люди понимали, что делать пошагово. И в чем секрет дубликации? Секрет успеха. На самом деле дубликация – это очень важный компонент построения успешного бизнеса в МЛМ. И что это такое? Это копирование успешных качеств, навыков, стратегий, действий и манеры поведения тех людей, которые уже добились отличных результатов в МЛМ. Смотреть, как делают топы и делать то же самое. Как говорит мой спонсор Рыла Семенова, которую я глубоко уважаю и люблю, я уже считаю ее лучшим другом. Даже вот «Друзей на земле» я бы такими друзьями не назвала. Потому что человек искренне с душой работает, и она искренне все делает и советует. Если бы не она, если бы я ее не слушала, а делала, как я делала бы, у меня бы таких результатов не было. Как она говорит, когда спонсор, который достиг результатов, говорит «делай», не спрашивай зачем и почему, не оттягивай время, а спроси сколько раз и делай тут же. Тем более, что иногда действия абсолютно простые. Для достижения успеха вам необходимо повторить успешные шаги ваших спонсоров. И почему именно дупликации? Да потому что гораздо проще скопировать шаги, которые уже пройдены, чем самому ходить по граблям. Потому что люди, которые говорят, нет, я буду делать вот только так, я вот так не буду, я делать буду вот так, изобретают велосипед с квадратными колесами. В результате свой успех оттягивают и свой заработок оттягивают. И наш в том числе. Мы тут все взаимосвязаны очень тесно. Спонсором можно сравнить с инструктором, с тренером. Согласитесь, вот допустим, вы учитесь там игре на музыкальных инструментах по самоучителю. Даже когда есть инструкции, самоучитель, или вы изучаете какое-то ремесло, или вы пытаетесь там научиться кататься на автомобиле, там, ездить нормально, да? там везде есть правила. Даже катание на коньках, даже плавание есть правила. Можно плыть по собачьи, а можно плыть профессионально. В одиночку, без тренера, все это делать значительно а, тяжелее. Несмотря на то, что правила дупликации очень простые, многие люди так и не достигают успеха в МЛМ, потому что они пренебрегают дупликацией. Новички наивно думают, что вот сейчас вот они найдут там тройку, там парочку там людей, да, лидеров, прямо скажут, ой, у нас самый лучший бизнес, и лидеры к ним прям сразу прибегут и взорвут им бизнес, и сделают его миллионером. Нет, здесь это большое заблуждение, потому что для того, чтобы... К вам приходили лидеры, это вы должны стать для начала лидером, а лидером в один день не становится. Я знаю, в истории есть такие случаи, когда кто-то случайным образом, именно на волне тренда, достиг какого-то успеха, но потом у него это делать уже не получается, он разучился. Либо люди где-то с его помощью деньги потеряли, где-то не заработали, то есть он где-то рифоводил. Поэтому... Именно вы должны стать амбициозным, целеустремленным и уверенным в себе. Это именно вы должны запустить вот эту ракету, которая взорвет ваш бизнес. По-другому не бывает. Дубликация на самом деле очень простая вещь. Но для начала будьте уверены, что она начинается именно с вас. И правильная дубликация, она принесет ошеломительный результат и выведет ваш бизнес на принципиально новый уровень. И как только люди в вас увидят энергию, Позитив, действие, а то, ну, действительно к позитивным людям хочется присоединиться, хочется копировать результаты идти за вами. Поэтому, если бы вы хотите, чтобы у вас бизнес взрывался, станьте сами этим динамитом, приведите этот механизм действия. Только тогда вы получите результативную работу тупликации. Вот. А, понимаете, если один человек проделал определенные шаги и получил большой результат – Значит, это всегда можно повторить. А для того, чтобы получить свой результат, нужно повторить действия этого человека. А если это делает группа людей, то это уже цепная реакция. Нужно научиться слышать людей, научиться нравиться людям, научиться увлекать людей идеей. И главное, нужно уже своих партнеров делать, учить делать то же самое. И если вы научите дубликации всего там 2, 3, 5 человек – то вы получите команду, которая начнет расти уже независимо от нас, понимаете? Потому что люди, многие работают в интернете для того, чтобы создать пассивный доход. Для того мы сейчас и околошматимся, для того, чтобы потом не горбатиться за компьютером. Для того, чтобы делать какое-то свое любимое дело, которое действительно принесет и нам пользу, и окружающим пользу. Кроме вот этого бизнеса в интернете, у каждого есть семья, каждого, все ходим по земле, у каждого есть обязательства перед семьей, дети, внуки и так далее. Поэтому еще раз говорю, дупликация – это один из важнейших элементов сетевого бизнеса. И очень жаль, что люди, которые, вот, ну не все, ну как бы я стараюсь на вебинаре, и так мы много говорим, стараюсь не тратить уже время на ролики, я ставлю их до вебинара. Очень полезные сегодня были ролики, кому надо, скину, а выложу в чаты. Вот смотрите, вот это даже не обсуждается. Многие партнеры, начиная делать бизнес, они не знают маркетинга. А это свод правил. И вот когда вы их соблюдаете, вы получите гарантированный результат, прогнозируемый. То есть, извините, вы можете это прогнозировать. Несоблюдение этих правил результата не гарантирует. И ваш результат может быть оттянут на долгие-долгие сроки. Ну, про отрицательные в нашем бизнесе я не скажу, потому что рано или поздно все равно люди получают даже переливы по маркетингу. Но в интернет-бизнесе работать гораздо проще, чем на земле. Но правила, которые дают гарантированный результат, они для всех одинаковые. Понимаете, мы с вами начали очень серьезный бизнес. и Я с каждым днем все больше в этом убеждаюсь, потому что чем качественнее становится наша платформа, чем больше э, планов, у компании, а это уже серьезная компания, мы получили Green Bar, я говорю, сейчас запустилась Академия Бизнеса, она международная и, между прочим, не на нас с вами ориентированная, она а англоязычная аудитория, Это говорит еще о более серьезном подходе. И мы сейчас с вами гордиться должны и радоваться, что мы успели на этой платформе места занять первыми. И сейчас вот сидеть, что-то дожидаться у моря погоды совершенно нелепо. Потому что я говорю, в августе будет принят уже какой-то закон, какой не знаю, то ли туда платить, то ли сюда платить. То есть цель государства единственная – обложить нас налогами, нас все везде проконтролировать. И сейчас мы с вами можем, вот у нас просто узкий люфт для того, чтобы успеть где-то, может быть, купить недвижимость, где-то, может быть, там поправить свои финансовые дела, закрыть там все кредиты и пока еще не оправдываться, что ты не верблюд, не доказывать, где ты денег взял. Понимаете? Вот поскольку мы строим серьезный бизнес, бизнес без команды не строится, и мы начинаем набор надежных партнеров в свою личную команду. Способов поиска великое множество. И каждый выбирает, что ему удобнее, потому что и вариантов великое множество. У нас есть люди, которые со второй ступеньки, с третьей, с пятой стартуют и так далее. Есть люди, которые там сразу на четвертый бинар заходят. От вас зависит, что вы продаете, то у вас и покупают. Либо вы работаете с друзьями и родней, с близкими знакомыми, с коллегами, со служивцами, там, я не знаю, с кем на горшке там вместе сидели, Я не знаю. Лично я работаю с холодным рынком, потому что разные причины, то же самое, там где-то когда-то не складывалось, где-то люди занимаются другим бизнесом, где-то я их оставляю на потом, то есть я сначала должна показать свой результат. Наверное, поэтому я больше работаю с холодным рынком, но с каждым человеком я разговариваю и договариваюсь, что он приходит не посидеть, а что мы приходим делать вместе команду. Потому что поиск незнакомых людей, он самый непредсказуемый. А наш бизнес очень сильно зависит от успешного поиска. Поэтому в первую очередь займитесь именно этим. Настраивание страниц, инструментов и прочее – это потом, это в процессе. Потому что здесь очень важен результат, чтобы у вас появились первые партнеры. И важно до старта с ними договориться об условиях партнерства и дубликации. Степиум очень важен, третий бинар. Именно он начинает давать уже ощутимые, прям сильно ощутимые результаты. Поэтому нужно как можно скорее туда прийти и туда же вести за собой своих партнеров. Многие делают большую ошибку. Услышьте меня, пожалуйста. Люди, которые не продвигаются дальше, выводят деньги, либо заводят в долг партнеров, им дальше двигаться ничем. Потому что следующий ряд, с которого они могут заработать, шестой, девятый и так далее. А люди всегда вас тоже дублицируют. И причем в деградации. То есть, если вы двигаетесь вперед быстро, не все ваши партнеры будут повторять ваши подвиги. Если вы не двигаетесь вперед, ваша команда будет засыпать. Других людей на эту планету не завезли. Поэтому есть люди ведущие, а есть люди ведомые. Ведомых людей нужно вести. вот, И нужно самому э, соблюдать вот эти условия, о которых договаривались. Ну, знаете, еще вот тоже смешно а мотивации уснувших партнеров. Мне часто задают такой вопрос, что делать. А, и прочитала сегодня анекдот как раз в тему, да, что больной дятел не умер от голода, его нужно взять за хвост и бить клювом о дерево чтобы он наелся. Но вот у нас вот такое битье, у нас не битье, грубо говоря, а у нас э, происходят э, переливы, то есть чтобы не умерли от голода. И вот эти вот э, больные, скажем так, голодные дятла, они все эти деньги выводят. И поэтому они не являются партнерами. Ну, значит, не надо их во второй, в третий бинар тащить, пускай они э, в первом зависнут. Потому что, значит, они больших денег недостойны, и тогда лучше их туда не вести. Вот, а с партнерами, с которыми вы договариваетесь, нужно обязательно двигаться вперед. И это очень-очень важно. Теперь, значит, у нас немножко еще остается, потом буду отвечать на вопросы. И вот очень важно тоже, человек сам хозяин своей жизни и судьбы. И только вы решаете, как вам жить. Кем вам сейчас стать, неудачником или победителем. Больше, чем уверена, что сейчас на вебинаре присутствуют люди, которые уже ни в одном бизнесе и не первый год себя попробовали. И много ли заработали? Вот я говорю еще раз, жаль, что не увидели ролик, в который я до вебинара ставила, очень полезные ролики. Мы сами рисуем сценарий своей жизни, ребят. И знаете почему? У 93% людей в интернете нет достойных результатов или они случайны? Ну потому что люди не делают самого главного действия, которое приводит партнеров и приносит деньги прямо сейчас. У спросили, как вы кокосы с пальм собираете? А мы их не собираем. Когда дует ветер, они сами падают. А когда ветра нет, ну тогда не урожай. То есть я постоянно стараюсь тоже там как-то вас рассмешить, подбодрить. И на любую тему есть в сети уже анекдоты, потому что все это пройдено и проверено сто раз. Вот я не хочу, чтобы у вас был не урожай, я хочу, чтобы у вас был урожай. У вас будет урожай и у нас будет урожай. Но здесь маркетинг одинаковый для всех. Абсолютно любой человек может здесь первый же месяц заработать больше миллиона рублей, потому что это уже проверено не на одном партнере. Абсолютно любой человек. Но для этого нужно начать шевелиться. И вот многие люди, они партнеров не ищут, а сидят в засаде, выжидают, пока партнеры их сами найдут. Когда сами к ним придут, сами их спросят, сами обратятся, сами там примут решение, сами купят кабинеты. Так не, не бывает, либо бывает крайне-крайне редко. Ну да, бывает, приходят люди там сами с Ютуба, спрашивают там и видят там, как... ну а люди идут на результаты в основном, и идут на людей, которые могут зажечь, и которые могут их чему-то научить. Поэтому становитесь этими зажигалками. И знаете, что самое странное? Ведь вы знаете, где и как искать партнеров. Потому что мы об этом говорим. Соцсети, пожалуйста, Телеграм, пожалуйста, Скайп, пожалуйста, знакомьтесь, общайтесь. За спрос не ударят в нос. Вы знаете, но не ищите. Может, стесняетесь, может, вам гордость не позволяет познакомиться. Позвонить написать, подружиться, предложить работу вместе. В сети это происходит достаточно быстро. Для этого не требуется месяц утепления отношений. Но бывает везде по-разному. И тогда у меня к вам возникает вопрос. Ребят, вам без денег сидеть позволяет ваша гордость? Когда у вас там долги, кредиты, когда у вас от пенсии до пенсии дожить не можете, у нас основная аудитория, не молодежь даже, у нас основная аудитория, я уже проверяла, это люди уже предпенсионного и пенсионного возраста. Молодежь, она двигается и двигается. Прибежали и начали делать. Единственный способ стать успешной, сделать успешный бизнес это построить свои ветки дупликацию. И начать в первую очередь с себя, смотреть, что и как делают лидеры, и делать то же самое. Сесть лидеру на хвост и догонять его, догонять, отсекать неэффективно. Если ваша фраза самому себе уши режет, значит, не надо ее произносить. Каждый раз говорю, вот присылать приветствую вас! А чем вы занимаетесь на просторах интернета? Сначала смешила, потом тошнила. Ну, боже мой, ну кто придумал эти просторы? Ну вот на самом деле, будьте проще, будьте собой. И делайте то, что на данный момент приносит результат. Всем даю рекомендации. Если вы женщина, знакомьтесь лучше с женщинами своего возраста, своего социального положения. Это же даже по фотографиям видно. Отсекайте всяких котиков, зайчиков, Лена, Лена, там, я не знаю, Павел Денежный или еще там что-то в этом роде. То есть это не ваши клиенты, потому что люди, которые закрывают свое лицо, значит, они делают бизнес в интернете нечестно. Вот, э, картинки и страницы, как это настраивать, Алена Авантис учила на своих вебинарах, как кошельки защищать, Андрей Лисовский говорил на, на своих вебинарах, Татьяна Литомина говорила, мы все проводим вебинары по личностному росту, мы вас растим. И MLM бизнес, он от всяких хайпов и пирамид, он именно этим отличается, что в MLM бизнесе все не просто так, что мы здесь людям даем знания, э, обладая которыми каждый человек может стать успешным, у нас не нужно быть каким-то кру крутым мастером для того, чтобы выстроить свой очень высоко доходный бизнес. Не нужно. Инструменты – это круто и замечательно. Если вы умеете их налаживать, если это не отнимает у вас сильно много времени, элементарным инструментом дубликации у нас является кнопка «Лидер». Но инструмента, который на автомате к вам приведет ровными рядами толпы партнеров, его не существует. Это называется перепись населения, и эти люди, они просто создают пробку к вашему дальнейшему доходу, вот и все, потому что дальше они не двигаются. Они пришли за счет перелива в деньги, первые получили, первый бинар, второй бинар, и все. И они ждут, когда им вклюют, как тому дятлу, когда еще что-то упадет. Дальше они не идут, поэтому всегда важна договоренность. Вот топ-5 ошибок, которые делают новички на старте. Вот если вы эти ошибки в себе искорените, исправите, вы сразу увидите положительный результат. Первое – долго включайтесь в работу. Некоторые новички после регистрации ни на вопросы не отвечают, сами ничего не спрашивают, и даже когда спонсор там раз написал, два написал, давайте созвонимся, когда у вас будет время, они даже не отвечают, это самая большая ошибка. Вы же сами сюда добровольно пришли зарабатывать, так дерзайте, узнавайте, спрашивайте, изучайте, доставайте своего спонсора. И пользуйтесь готовым. Вот я лично, я всегда открыта и всегда помогаю своей и первой линии, и не только, но просто некоторые люди, они уже начинают злоупотреблять. Неизвестно, какая глубина звонит. И даже параллельные ветки, как будто я уже там, я не знаю, мастер-наладчик, настройщик, знаю все кошельки, знаю все везде, как что сделать и так далее. То есть все-таки и самостоятельность свою применяйте тоже. Google YouTube – это бесплатные университеты. Если у вас есть какой-то вопрос, сначала спросите Google YouTube. И сначала, потому что, ну вот, когда-то я была на семинаре Генри Хердмана, это был лидер ЭЛАР, и он тогда говорил, ребят у нас в наших методичках, у нас вот в наших там роликах и так далее, тогда еще роликов не так много было, есть абсолютно все. Если человек мне задает вопрос, который, ответ на который есть там, то я с ним даже разговаривать не буду, значит он лентяй. То есть свое время он экономит, а мое время он не жалеет. А у нас, когда в первой линии людей много, иногда бывает, что ну реально, я говорю, мы пашем, поэтому у нас результаты. Мы пашем, но иногда бывает, что даже с первой линией за неделю не успеваешь пообщаться со всеми. И поэтому те люди, которые сами звонят, сами достают, они получают внимание больше. Но есть люди, которые ничем это внимание не заслужили, но однако на него претендуют. Днем и ночью могут позвонить, написать там и так далее. Тоже там как-то должна быть эта система уважения тоже немножко. Вот, хотя я никогда не отказываюсь помочь э, людям э, из своей ветки особенно. Вот, вторая ошибка, не следует советам спонсора, я уже об этом говорила. Ваш спонсор, он самый заинтересован в вашем успехе человек. Он как никто хочет, чтобы вы начали добиваться успеха и начали зарабатывать хорошие деньги. Чтобы не только на реинвесты работали, на апгрейды, а чтобы вы начали зарабатывать деньги. Человек, который уже достиг каких-то результатов, он лучше знает, как начать и результативнее работать. Вот реально, мы, этот маркетинг идеальный, гениальный. Мы и то, несмотря на то, что мы работали уже до этого года в биткоин-степ, еще работали в рич-степ, здесь все-таки маркетинг отличается в степиум, он лучше. Он э, более автоматизирован, он гибче, он ну, удобнее, но некоторые моменты иногда бывают, ну, прямо как в шахматах приходится просчитывать. Там в кабинетах не видно, где как, чего, под, э, подо что, а здесь видно, где выгоднее, как сделать, где человеку нужно вот сюда человека поставить, и тогда у него будет вот этот вот результат. Поэтому иногда бывает, что нужно советоваться, прежде чем предпринять какие-то действия. Большая ошибка, когда люди не посещают вебинары. Вот и сегодня, да. Мне, конечно, вот даже досадно. Мы тратим на наши вебинары, ребят. Мы тратим на наши вебинары по полтора, по два часа. Мы до этого готовимся очень тщательно. Каждую неделю у нас вебинары разные. Мы не проводим одно и то же, мы стараемся вас заинтересовать, мы стараемся вам вложить что-то новое в голову. Ну вот и сегодня 65 человек, а в команде 10 тысяч на минуточку спрашивается, и когда люди потом задают какие-то вопросы, либо они потеряли где-то деньги, либо у них взломали почты. А где вы были? Почему вы школы не посещаете? Кто вам доктор? Вебинары – это самый простой и легкий способ. Во-первых, познакомиться и со спикером из команды, во-вторых, удостовериться в реальности проекта, вникнуть в суть дела и задать сразу свои вопросы. Вы работаете, это четвертая ошибка не систематично. Если вы каждый день уделяете приглашению хотя бы 1-2 часа, то результат себя ждать не заставит. И ошибка, и даже не ошибка это беда целая, переживайте за отказов. Сказали вам нет, ну пошли искать дальше, не надо зацикливаться на этом, всем надо пройти сначала свою долю отказов. Есть сетевая тоже такая байка про успешного человека, у которого не получалось, не получалось, и он спросил тоже там своего спонсора, он говорит, как мне э, достичь успеха, он говорит, получи тысячу нет. Я скажу, что этот человек стал серьезным мастером, вот и все, потому что нет, это наша работа, а да, это наше совершенствование, мы растем над собой, не нужно в принципе как-то эмоционально к этому относиться, ни к отказам, ни к согласиям. Вы строите бизнес по кирпичику, шаг за шагом, ступенька за ступенькой, поэтому нужно э, вот, привыкнуть к этому, и все, это нормально. Э, тоже есть вот сетевая байка, новичок спрашивает успешного партнера, как вам удается выстраивать структуру? Ну, тот ему отвечает, ну, я просто провожу по 10 переговоров в день. Ну, а если откажут? Ну, откажут 9 человек, а десятый скажет да. То есть это даже не байка, это правда жизни потому что так оно в жизни и происходит. И пока вы учитесь, учитесь отвечать на возражения, учитесь держать себя уверенно, потому что неуверенность, она чувствуется даже через экран. И, конечно, не все будут соглашаться на ваше предложение, но чем больше вы делаете действий, каждый отказ – это ваш опыт, который приближает вас к успеху. И не надо допускать, чтобы отказы отдельных людей, они как-то повлияли на вашу жизнь, на ваш успех, потому что это ваша жизнь. И будьте 100% позитивными, 100% обучаемыми и 100% действующими. Результат себя не заставит ждать. Все люди, конечно, разные, к ним нужен разный подход. И практикуясь, мы учимся находить ключик к любой двери. А есть даже двери, есть даже двери, которые без ключа, они открыты. То есть люди открыты и сразу говорят вам, да, крутая тема. Потому что без практики вы никогда не узнаете, какой ключ к какому замочку подходит. А некоторые двери, они и вовсе, я говорю, в них и стучать даже не надо. То есть человек заранее уже, ну ему стоит дать информацию, и он сам себе все это продаст, и он скажет, обалдеть, как я этого ждал. Вот. Ну и как бы есть проверенный способ заработать миллион. В течение 4 тысяч лет работать в актер мы ничего не есть. Ну, ребят, тогда прежде, чем переходить к ответам на вопросы, да, еще последний вам анекдот. В аэропорту встречаются два бывших одноклассника. Один из них моет туалет из здания аэропорта, а другой ему говорит, ты что делаешь? Давай я тебе помогу, приходи ко мне в команду в MLM бизнес. Ты там заработаешь большой доход и даже пассивный доход. Да ты что, с ума сошел? Как же я без авиации? Поэтому, ребятушки... Есть люди, которые, в принципе, без авиации никак. Да? Пускай туалеты будут мыть, но они будут там оставаться. Вот, теперь я перехожу э, к ответам на вопросы. Наверное, такие люди, они э, к вам даже и не нужны в команду. Наталья, как объяснить человеку, программа степиум выгоднее, чем просто держать на кошельке? Эфириум растет медленнее в последнее время, в 10 раз. А вот сейчас просто забыла какая-то валюта, что ли, увеличилась в 300 раз. Я, я не поняла сейчас, о чем речь. Как объяснить человеку, что программа с этим выгодна? Да здесь мы активно зарабатываем. То есть даже когда человек просто держит какие-то деньги на кошельке, никогда невозможно угадать, когда а, вот максимальный рост, максимальная точка. Мы не знаем этого. Она и будет продолжать расти. И продавать все время ее жалко. То есть получается, человек не живет, а он копит, копит, копит. А мы имеем возможность, в принципе, и семью свою кормить, потому что мы создаем команду, мы зарабатываем эфиры. Лично я трейдингом еще занимаюсь на бирже, и это тоже очень выгодно, но трейдингом я занимаюсь только в лонге, то есть в длинные ордера, в длинные сроки. Я могу себе позволить спокойно сидеть и переждать, когда валюты все красные. Я могу себе позволить купить какие-то валюты внизу, потому что у меня есть дополнительные деньги. В, в Украине майнинг не преследуется законом, нет такого дела, поэтому не переживайте. Это действительно слухи. Спасибо, Светлана. Вот, какие некоторые монеты бывают, что выстреливают и вы... увеличиваются не только в 300 раз, и в 300 тысяч раз могут увеличиться. Я иногда захожу на CoinMarket, и какая-то монета там тысячу с лишним раз за день. Но это не значит, что она и дальше будет пользоваться спросом. И где вы узнаете эти новости, а как там, я не знаю, какие монеты купить. Если не посещать криптошколы, если не следить за новостями, и как эти монеты стреляют, так они потом рушатся просто. Еще раз говорю, не за каждой монетой стоят реальные технологии. Я предпочитаю лучше-меньше, да лучше. А на бирже можно зарабатывать, даже я говорю, когда весь рынок красный, но для этого нужны дополнительные вливания, для этого нужны деньги свежие чтобы даже по дешевке прикупить что-то еще. Где мы их можем зарабатывать, дорогие мои друзья? Когда приходят такие вот инвесторы, там, о, стартуй, там, давай, у нас там столько-то процентов, ты можешь начать от 10 долларов. Ну, не смешите мои тапочки. Мне кажется, уж все из нас это все проходили. Хватит уже прыгать по сети, как я не знаю, блохи с одной собаки на другую. Степиум – прекрасный, уникальный инструмент. Вы можете хоть 10 бизнесов там вести, но если они у вас удаются. А если у вас в одном месте не удается, в другом не удается. но ну скажите, люди добрые, что вам нужно еще? Бестолково менять э, лодки – если вы не научились грести, вот мы вас э, уч, учим грести. И степиум в этом плане он уникален просто. Я говорю, здесь все партнеры от души, Светлана Мигалела Семенова, там сейчас у нас новый спикер Лена Дмитриева. Люди, практики, которые с вами делятся своими наработками, чтобы вы перестали по этому минному полю без конца ходить с коровьями лепешками. Ничего не зарабатывать. Здесь реально нужно зарабатывать. Но для этого просто нужно объединяться. Объединяться и следовать дупликации. DashCoin, да пусть растет. <coughs> DashCoin сейчас не растет быстрее. Абсолютно нет. Эфириум даже во время падения э -э, биткоина и многих валют, он в принципе почти удержал свои позиции. И это отмечают и в новостных лентах, для этого есть реальные предпосылки. Валют много, есть манера, есть Дэшкоин, есть зекон, есть там Зеро, еще там что-то. Ну, ребят, э -э, мы зарабатываем в эфирах, потому что это самые перспективные монеты, самые перспективные. На сегодняшний день в степиуме Светлана около 20 с лишним тысяч партнеров всего. На земле, я вам скажу, 7 миллиардов человек. Ролик в Академии на английском, перевод мелкими буквами. Наташа, я ничем тут помочь не могу. Вы об этом писали уже в общем чате. Я думаю, что администрация к сведению примет. Что нужно сделать, чтобы разработать сто эфиров? Сколько человек должно быть в моей команде? Светлана, тут дело в том, что все очень индивидуально. У нас до того интересный маркетинг. Чтобы заработать сто эфиров, есть люди, которые сразу в третий бинар входят и приглашают только таких партнеров. А есть такие команды, и абсолютно, ну, на прошлом своем вебинаре или на позапрошлом я показывала это чудо, то есть долгое время считалось, что в нашей ветке самые высокие чеки, но тут вдруг внезапно из Америки начала работать команда, которая там больше-то уже очень у многих людей. Не сидят, не ждут у моря погоды, увидели кайф, увидели маркетинг и четко двигаются по запланированному. На самом деле, чтобы заработать 100 эфиров, но ну, я не знаю, в первой линии у меня, эм, э, да, ну, дело в том, что здесь разные тоже люди по-разному заходят, кто-то одним кабинетом, ну, даже пускай одним кабинетом, неважно. Да, э, то есть в первой линии у меня получается, э, ну, грубо говоря, а, четыре человека, 4 во второй линии у меня 37 человек, в третьей линии там 70 с чем-то, в четвертой 170. Ну где-то около тысячи человек, команда общая за полгода, которую я под собой вижу. Но все доходы могли бы быть значительно больше, у всех причем. Просто у всех, если бы люди слышали с первого раза, что им говорят, когда им дают рекомендацию, купи следующую линейку, значит это надо делать. Когда им дают рекомендацию, купи следующий бинар, значит это надо делать. Потому что э, у вас потом не будет денег на то, чтобы двигаться дальше. И вы создадите пробку, вы сами своих партнеров испортите. Если партнеры не будут с вами зарабатывать, то они уйдут искать счастье в другое место, они здесь уснут. Их потом будет, как того дятла, не поднять, только брать за хвост и э, колотить пенек. Больше никак. Поэтому, э, вот э, я надеюсь, что я ответила на эти вопросы. Так, ребят, если вопросов больше нет, то э, я, да, записи обязательно выложим во все чаты после обработки. Запись обрабатывается часа три в этой вебинарной комнате, так еще вроде вопрос появился. Могу вам еще напоследок поставить ролик, который я ставила в начале, да? А, да, пожалуйста, Эдуард, и вдруг, если у кого-то еще появятся вопросы, мне очень понравился э, ролик. Так. Сколько дней живет человек? Не считая, просто подумай, думает большинство людей. То есть ты 365 на 70 – это средняя продолжительность в жизни в России. Ты увидишь то, что вся твоя жизнь – это 25 550 дней. И то, если тебе повезет, ты живет остаться. Вот так вся твоя жизнь выглядит неделю. Из них часть ты проспишь, часть проработаешь. Часть времени ты будешь слишком маленькой, чтобы принимать какие-то решения, и слишком старой, чтобы что-то интересное делать. И не забывай, что, скорее всего, ты очередной прожил. Сколько тебе осталось 600 дней? Пару тысяч. И это все, что у тебя есть. Время – это единственный невосполнимый актив, который у нас есть. Как ты его тратишь? иди в школу, иди в университет, иди сюда, работай на дядю, заведи детей, получи повышение, еще повышение, еще повышение, еще повышение уйди на пенсию. И вот такая матрица, это вся твоя жизнь. По статистике, средний человек будет около 20 дней за год. Потому что все остальные, я один говорил в одно и то же время, убылся, почистил зубы, съел одну и ту же еду, пошел, посидел на работе целый день, потом дошел в интернет, там посидел, потом поспал, завтра проснулся в то же время, и так в день сурка повторяется всю жизнь. Говорят, средний статистический человек умирает в 25, хотя его хоронят в 70. Понимаешь, о чем я говорю? Остальные 45 лет это просто день суток. Мы просто общество наблюдателей, несколько человек живут и миллионы смотрят, как они живут. Но однажды ты проснешься утром, и у тебя больше не будет времени, чтобы сделать те вещи, о которых ты всегда мечтал. Человек всю жизнь работает на работе, которую ненавидит, чтобы купить бровку, которое ему не нужно, и всю жизнь он пашет как раб, высунув язык от усталости, а потом умирает от стресса, успех только кое-как расплатиться за мокрый бетонного муравейник и железную коробочку на колесах с новым логотипом, который менял каждые три года, потому что все так делают. Самое забавное то, что он думает, что его долго запустить своих детей в эти же самые красивые бега. И так, скорее всего, и было бы, если бы не появился интернет. Ты вообще осознаешь, в какое время мы живем. Люди становятся миллионерами абсолютно в любой сфере благодаря интернету. Назови меня абсолютно любую сферу. Я приведу тебе десятки примеров миллионеров, которые поднялись именно на этом. Любишь ты музыку, фото, фриланс, бухгалтерию, программирование, видео, все что угодно. Абсолютно у каждого человека есть какой-то дар или талант. И твоя самая главная задача найти его и раскрыть как можно быстрее. Если ты его не раскроешь, это то же самое, если бы Моцарт никогда не начал играть на курс а просто отдыхал бы. Битховен мог сказать, ребята, я глухой, я не могу писать музыку, но он раскрыл свой потенциал, невзирая ни на что. Бах был слепой и все равно раскрыл свой талант. Идеальных обстоятельств не будет. Входящий момент не настанет. Не жди. Просто выжми максимум из того, что ты имеешь. Просто возьми и начни делать прямо сейчас, создай эту возможность, потому что, не раскрыв свой потенциал, ты сделаешь плохо не только себе, но и окружающим. Ты просто похоронишь свой дан. Человек умирает дважды. Первый раз, когда его хранят в земле, и второй раз, когда его имя упоминается в последний раз. И раскрыв свой потенциал, ты сделаешь себя бессмертным. И через сотни лет твое имя будет жить. Йота сказал, дайте человеку цель, ради которой стоит жить, и он сможет выжить в любой ситуации. Так что найди свою цель. Нейтлин Мандела провел 27 лет в тюрьме, и потом вышел и стал президентом ЮАР. Именно ему негде было жить, и нечего есть, но он не переставал писать свои стихи. Самое главное, начни действовать прямо сейчас, с тем, что у тебя есть. Стив Джобс основал Apple у себя в гараже, без денег. У него была только мечта. Не будь перфекционистом, никогда обстоятельства не будут идеальными, чтобы начать. Точнее действовать, и твой мозг придумает следующие шаги. Вот увидишь. Ты в глубине души прекрасно знаешь, что можешь больше. Что ты действительно хочешь? О чем ты действительно мечтаешь? Если тебе сейчас пистолет писку представят и спросишь, что ты хочешь сделать в своей жизни, -то в деле. Задачи, чем ты будешь заниматься целый день? Не бывает ленивых людей, бывают цели, которые не обыкновляют. Найди свою цель. Эта цель должна тебя заставить не вставать, а вскакивать каждый утро. И как только ты ее найдешь, ты себя буквально не узнаешь. Ты увидишь, сколько в тебе энергии, как много ты можешь, и ты познакомишься с самим собой. И когда ты уберешь из жизни те вещи, которые ты делал на любя, ты встретишь себя настоящего. Да, в жизни мы не всегда получаем то, что хотим, но зато мы всегда получаем то, что заслуживаем. В современном мире ты можешь добиться всего, чего угодно, если ты готов заплатить цену. И если каждый день профессионал Роналду принимает решение пойти на две тренировки в день, а ты идешь пить Виво, то ясное дело, что он будет иметь то, что он заслужил, а ты то, что ты заслужил. Потому что если ты продолжишь делать то, что делаешь, ты будешь иметь то, что имеешь. Посмотри на свою жизненную ситуацию. Ты долгое время делал определенные вещи, и вот что ты имеешь. Если хочешь большего, надо делать больше. Не уходя от дискомфорта, заставь его работать на себя. Докажи себе и окружающим, что ты можешь. Докажи им, что они слишком рано записали тебя в неудачники, что они слишком рано записали тебя со счетов. Действуй прямо сейчас. Если ты добьешься успеха, никто никогда не вспомнит, сколько раз ты не терпел неудачу. Ты можешь ошибаться хоть 10 сейчас. Главное, действуй и начни прямо сейчас. Потому что намного лучше быть старшим, чем бедным. Представь себе, что это последний год своей жизни, поэтому в этом году докажи себе и всем, кто тебе сомневался, чего ты на самом деле стоишь, и сделай этот год лучшим в своей жизни. Я очень благодарна ребятам да, вот за такой вот ролик. На самом деле мы сами достойны своего правительства, мы сами достойны своей жизни. Поэтому давайте себе докажем сейчас, что мы стоим. У нас времени остается очень-очень немного. Всем спасибо, ребят, за вебинар, с мистером Фрименом тоже выложу там в чаты, сейчас просто действительно эхо шло от меня, потому что пока я искал другой ролик, так вот получилась накладочка. Вебинар выложу через три часа где-то. Всем удачи, понедельник еще не закончился, есть время поработать. Скоро весна, пока-пока.